Добрый день, на связи Максим Петров. Сегодня есть инфоповод, чтобы записать очередное видео для канала. Это решение по процентной ставке в России от Российского Центробанка. На самом деле для меня, наверное, могу сказать, что данное решение не явилось какой-то неожиданностью, то есть оно было вполне ожидаемо и прогнозируемого. Потому что здесь есть две составляющие, которые, ну, судя по которым можно было бы ожидать тех действий, которые предпринял Центральный банк в настоящий момент в России. Причиной являются две ключевые причины, на мой взгляд. Первая причина заключается в том, что все-таки расчетная инфляция в России, которую мы имеем с начала 2019 года, она в рамках таргетирования, да? то есть оно было ожидаемо, что инфляция вырастет из-за повышения НДС. Но компании стали заранее готовиться, плюс, ну, скажем так. Потребление со стороны россиян не растет. Причин для роста инфляции нету поэтому инфляция находится в рамках а, а, согласованного диапазона, который вполне устраивает Центробанк, и это в принципе у нас председатель Центробанка заявлял о том, что а, мы будем понижать процентную ставку. Поэтому вопрос понижения он не стал неожиданным, рынок отреагировал достаточно спокойно достаточно Но ну, не то, что удивительным, а не стандартным способом является реакция доллара на это, потому что, по идее, доллар должен был в этом ключе немножко подрасти, но там есть другие причины, и как раз-таки они находятся во второй плоскости по поводу того, почему Центробанк понизил процентную ставку. Причиной все-таки является монетарное стимулирование со стороны мировых центробанков, то есть по-прежнему ставка европейского центробанка находится на нулевых значениях. Федеральная резервная система США заявляет глава, что мы не исключаем даже уже в этом году запуска раунда смягчения процентных ставок, то есть макроэкономическая статистика в Соединенных Штатах Америки говорит о том, что действительно у них экономика постепенно начинает замедляться, прибыли компаний падают, заказы на товары длительного пользования также снижаются, снижается падение заказов на рынке недвижимости и инфляция незначительно начинает увеличиваться. Ну, то есть, все эти факторы говорят в пользу того, что экономика, ну, американская экономика, мировая экономика начинает все-таки вползать по волну рецессии, американская экономика, экономика еврозоны, то есть, они все, все сигнализируют о том, что не все хорошо в Датском королевстве. И когда у вас экономика начинает сползать в рецессию, вам нужно простимулировать потребление. Как вы можете простимулировать потребление? Простимулировать потребление вы можете путем снижения процентных ставок. И то, что делают мировые центробанки, Центробанк России не находится в стороне, он делает то же самое. То есть, он снижает процентную ставку, вопрос будет ли еще повышение. То есть, это было ожидаемо, это было понятно, что будет снижение на 0,25, остается один вопрос что же будет дальше а, не, Вот на этот вопрос уже более сложно наверное ответа нет теперь непосредственно как на этом заработать да? то есть что можно сделать кто может хорошо на это отреагировать на чем может быть рост что стоит использовать а, и что может быть будет стоять в то время как как мировые, ну то есть как мировые рынки будут снижаться. Э -э ну первое, когда у вас снижается процентная ставка в стране, то в этом случае у вас банки оказываются в плюсе, да? то есть у них идет более, более дешевое фондирование на рынке. И из-за того, что у банков есть более дешевое фондирование, то у вас увеличивается маржа, у вас увеличивается прибыль. То есть э, хорошо и позитивно это должно отразиться на отчетности э, российских банков, да, то есть э, здесь, наверное, если говорить о том, что покупать, у меня лично фаворите пока что находится все-таки ВТБ. При всем при том, что Сбербанк более, более интересен с фундаментальной точки зрения, но лично мое мнение, что ВТБ в этом случае он будет двойным бенефициаром, во-первых, у него уменьшится фондирования, во-вторых, из-за снижения процентных ставок. Есть достаточно высокая вероятность, связанная с тем, что у него, у ВТБ придется, ну не придется, он по, объемы отчислений в резервы могут значительно уменьшиться. А это, в свою очередь, позволит высвободить определенный капитал для своей текущей операционной деятельности. Поэтому раз. Два. ВТБ один на низ один на из немногих компаний с государственным участием, которые еще, которые еще, ну скажем так не выстрелили. Поэтому я бы первое делал ставку на покупки акций ВТБ, если мы говорим о покупке каких-либо активов. Второе в качестве выгоды. Да? То есть, если у нас снижается процентная ставка, есть достаточно высокая вероятность того, что опять банки будут вслед за, за центробанком снижать доходности по банковским депозитам и снижать стоимость кредитования. Да? Опять-таки, если не пройдет, что, придет что-то экстраординарного, если не прилетят никакие санкции. Поэтому, о чем это можно говорить, это можно говорить о том, что опять-таки. Ожидаемое будущее снижение процентной ставки могут привести к тому, что кредиты будут более дешевые. Поэтому, если кто-то хотел кредит, я бы, наверное, подождал. Кто хочет разместить деньги выгодно, я бы размещал сейчас в рублях, да, потому что здесь все-таки нужно будет смотреть на параметры еще возможного снижения. И тут можно будет заработать дополнительно на росте цены инструментов, income, инструментов с фиксированным доходом, то есть это опять те же самые ФЗ, они могут быть интересны в покупке. Опять же, кредиты можно будет взять чуть-чуть попозже. Они, как я думаю, мои мысли, да, то есть ставка ставка по кредитам опять-таки может снизиться, плюс опять-таки это стоит как некий норматив снижения, то есть обязательство снижения ставки по ипотеке, а ипотека она за собой в принципе потянет все и автокредиты, и потребительские кредиты. А, ну вот такой вот, наверное, немножечко сбивший… Сб... Сбитая немножко речь, да, то есть инфоповод, но всегда, когда происходит движение в процентных ставок, направление этого движения, ожидание этого движения, да, оно позволяет сделать определенную ставку на чем-то, да, то есть наиболее такое очевидное, интересное. Это было ожидаемо в рамках, допустим, закрытого клуба инвесторов. Мы уже делали ставку на покупку акций ВТБ, что уже позволило там менее чем за две недели заработать а, порядка 7% абсолютной доходности. А, и я думаю, что мы еще можем подрасти, потому что это было как бы ожидаемо. А, что касается кредитов, ну, как бы тут тоже все понятно, и что касается покупки облигаций федеральных, то тоже интересно. Тут немаловажным фактором будет, как все-таки себя будет вести главный мировой центральный банк, да, Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки в следующие 1-2 квартала, потому что то, что происходит сейчас с макроэкономическими показателями Соединенных Штатов Америки, меня очень и очень напрягает. Но это уже история отдельного видео, на этом лично у меня сегодня все. Если понравилось видео, то ставим лайк, подписываемся на канал, щелкаем на колокольчик, чтобы получать уведомления. Я, наверное, пошел думать о том, чтобы рассказать интересного про американский фондовый рынок и возможные прогнозы поведения Федеральной резервной системы до конца 2019 года. У меня на это все. До свидания вам и удачи.